Всем привет! Меня зовут Вахитов Фартур. В этом видео мы поговорим о том, как получить любую книжку бесплатно или почти любую. Итак, есть такой сервис, называется Google Play. А По-другому, если будете набирать в поисковике Google Books, значит, в данном разделе ссылку на данный сервис я укажу в описании. В данном сервисе мы вводим в поиске любую книжку. Ну не знаю. Давайте, к примеру, возьмем Игорьмана, довольно-таки знаменитый на сегодняшний день автор Игорьман. И нам выдаются все книжки Игорьмана, да? Или мы можем взять, к примеру, Брайан Трейси. ну Вот уже даже в, подсказ... в подсказке вылазит. И тут есть книжки Брайана Трейси. Итак, что же делать дальше? На каждую книжку тут стоят цены. Кстати, если все-таки покупать книжку онлайн, то онлайн она всегда дешевле, чем в распечатанном виде и в любом книжном магазине. Но если все-таки вы хотите бесплатно. Ну, к примеру, книжка «Психология и мотивация». Да? А прежде чем, кстати, <coughs> найти книжку абсолютно бесплатно, <coughs> а, хоть в этом сервисе книги и платные, но мы можем посмотреть каждую книжку, ознакомиться с ней и прочитать ее первые там, 20, 30, 40 страниц и понять, нужна ли нам вообще эта книга. Ну, к примеру, вот первая книжка «Выйди из зоны комфорта». Да? Открываем в новом окне. Смотрим. А, тут есть такой а, параграф бесплатный фрагмент. Нажимаем на него, и нам дается всегда какой-то кусочек книжки в начале абсолютно бесплатно, для того, чтобы мы поняли, нужна нам эта книга вообще или нет. Итак, а, значит, посмотрим, да? А, в данной книжке указано а, 43 страницы. Даже 44 получается, абсолютно бесплатно. И вы можете прочитать ее и понять, нужна она вам или нет, да. И так с любой книжкой. Я не знаю, можем взять э, какую-то, ну, ту же самую психологию мотивации посмотреть, да. Также открывается. Смотрим. Бесплатный фрагмент. Проходим. Так, вот... В этой книжке нам дается 56 страниц. Абсолютно бесплатно можно прочитать и ознакомиться. Теперь, когда вы поняли, какую книжку вы хотите, как ее найти абсолютно бесплатно да и скачать, мы заходим в наш любимый контакт, заходим в раздел «Группы» и в поиске набираем «Книги», либо можем набрать iBooks, Значит, в этих группах есть очень-очень-очень множество книг и абсолютно бесплатных. Народ делится. Итак, если вы не хотите мучиться, бегать по вот этим всем сообществам, собирать книжки, а найти сразу ту книжку, которую вам надо, ну, к примеру, давайте выйди из зоны комфорта, да? Как ее найти очень быстро? Заходим в контакт, заходим. Значит, тут есть такой раздел «Документы». Если у вас нет этого раздела, включите его в настройках ВКонтакте. И в «Документах» мы пишем «Выйди из зоны комфорта» название книжки. «Выйди из зоны комфорта». Итак, смотрим. Брайан Трейси, выйдя из зоны комфорта. Вот этот плюсик значит то, что вы добавите его себе. А можно сразу книжку открыть. Ну, к примеру, нажимаем на книжку. И она грузится в данный момент. Это PDF-формат. Пожалуйста, вся книжка. Насколько вы помните, в ознакомительной версии было только 40 или 50 страниц. Тут же мы видим, что вся книжка абсолютно бесплатна. Таким путем... Можно получить любую книжку. Я не знаю, давайте возьмем какого-нибудь другого автора. Ну, к примеру, Роберт Киосаки. Тоже довольно-таки знаменитый. Вот он вышел уже в поиске. Ну, не знаю. К примеру, богат. Ну, вот, квадран денежного потока, да? Знаменитая довольно-таки книжка. Вводим ее в поиске. Квадрат. Uh, я извиняюсь. <смех> так, квадрант. квадрант. Денежного потока. Вот она вышла, да? Тут есть разные форматы. Также PDF. Uh, есть uh, есть еще какие-то форматы. Можем просто сразу нажать на нее и загрузить ее. Она грузится. И сразу смотрим квадрант денежного потока. И вот она, вся книжка целиком. Полностью от и до... Uh, ну, в принципе, понятен принцип, да? Ищем на Google Play, так называемый Google Books. Смотрим ознакомительные фрагменты, uh, ищем ту книжку, которая нам нужна, определяемся, и потом используем наш контакт и получаем любую книжку абсолютно бесплатно и читаем, наслаждаемся. Я надеюсь, этот uh, видео Урок для вас был очень полезным. Спасибо за внимание. Меня зовут Вахитов Артур. Пока.